Бисмилля. ас алейкум. Сегодня мы будем проходить с вами новую букву. Буква Ха. Арабская буква. И выучим несколько новых слов. Итак. Альхамду лиллайхи. Раби лаламин. Ва салату ас-саляму аля ашрафи ланбияи. Ва Буква Ха. Буква Ха. На эту букву начинается слово Хубз. Хубз. А также Хух. Хух. Хох, персик, хубз, хлеб, хубз, хлеб. Ха, буква ха, ха, ха, она горловая буква ха с хрипотой такой выходит ха, ха, хи, ху, ху, хи, ха. Буква ха, буква ха. Хубз, хубз, хлеб, хубз. Хлеб. Буква Х. Она пишется как буква Х, как буква Джим, только у нее точка наверху. У буквы Х нету точки, а у буквы Джим точка внизу. А у буквы буква Х точка, смотрите, наверху. Давайте посмотрим, как она пишется. Итак, Хубз. Это хлеб. Значит, Х. Пишется как буква Х и как буква джин. Только разница точка, где находится. Точка находится наверху. Точка наверху. Еще раз. ха. хубз. ха хубз. хубз. хлеб. Так. Так, все. Буква Х понятная, как пишется. Теперь Х с фатхой. Фатха. Х. Фатха. Х. Читаем Х. Х. Х. С кясрой. Х. Х. Х. Здесь чернильная ручка. И чернила чернила по-арабски будут будут ä, называться хибр хибр чернила это хибр еще одно новое слово хибр хобз хибр ну еще одно слово возьмем хух-хух персик персик это хух-хух это ха с доммой ха дома Ха и дамма это хух. Но и с суккуном. Ха с сукуном будет х. х, х. Хух. Х, х. В этом слове хух две буквы х. Хух. Значит, сукун и ха. Сукун Ха с сукуном. Дальше. Ха с фатхой. Ха с фатхой. Ха, ха, ха. Ха с домой. Ху. Хух, хух. Хух. Давайте напишем даже это слово. Хух, чтобы вам было понятно. Так, первое. Ха. Далее. Дома. Ху. Х. Хух. Вот так будет писаться персик. По-арабски хух. Смотрите, здесь две буквы. Две буквы Х. Х в начале слова. И Х в конце слова. Но Х в конце слова, смотрите, пишется почему-то без соединения. Потому что впереди стоящая буква ВАУ. Вы ее еще не проходили. Она соединение не дает. Не хочет дружить. И поэтому Х в конце слова вот так остается, как самостоятельная буква. Итак, слово ХУХ – это персик. ХУХ. Далее. Х с кясрой. ХЫ. «хы». Мы сказали ХЫБР – это чернила хибр чернила так ха с кесрой хи ха с фатхой ха ха с доммой ху ху ха с сукуном х ха ха фатха ха ха кесра хи ха хи ха дома ху ха хи ху ха с сукуном х ха как буква джим как буква ха Дает соединение и вправо, и влево. Значит, она любит соединяться и туда, и сюда. Вся проблема в той букве, которая с ней не хочет соединяться. Вот тогда проблема. А так буква Х, она со всеми дружит. И вправо соединяется, и влево соединяется. Давайте посмотрим, как буква Х будет писаться в середине слова. Вот так. Влево, вправо. Соединяется она и в начале дает соединение, пожалуйста. Буква Х в начале слова. Буква Х в конце слова. Это если буква впереди нее дает соединение. А если не дает, то соединения не будет. Так. Х в начале. Х в серединке. Х в конце. Х, Х, Х. Итак. На этом урок заканчивается. Ждите продолжения следующих уроков. А пока, внизу под этим видео, ссылка. Отвечайте на вопросы. Домашние задания обязательно делайте. Кто-то скажет, а я знаю, а я умею. Надо делать, надо делать, делать, делать домашние задания. Привыкайте сразу после урока сделать домашние задания. Нарисовать что-нибудь, написать что-нибудь, ответить на вопрос отправить Аммунуру какую-нибудь фотографию вашего домашнего задания. Баракаллаху фикум, Ваджазакум Аллаху Хайран Хайраль Джаза, Субханака Аллахуму бихамдик, Ашхаду Аллах Иллаха илля анта, тубу илейка.